Я пойду работать, блядь. Дошик я нашел! Это последняя еда, которая у меня осталась в жизни. Знаешь, какое у меня предложение? Ну-ка. Иди за мной. <сёк> Знаешь, для чего мы преодолели столь сложный путь и такой паркур жесткий? Ну-ка. Чтоб я сказал, что ты пидор. Всем привет, с вами Динфи, и добро пожаловать на данный видеоролик. Надеюсь, он тебе понравится, а если он тебе понравится, поделись им с друзьями. Всем приятного просмотра. БЛЯТЬ! Это это? На! На, Вася, Балтику девятку! БЛЯТЬ, чё так? Ну, по идее, по идее, вот когда ты говоришь, у тебя микрофон, да, должен как-то вибрировать. Ч ⁇ чего я... это? Что там вибрировать? Даже тут... я Микрофон. О, бля. А можно их сорвать? Я бы их сорвал. Смотри, выносит сит по всей продукции. Ч ⁇ за хуйня? Ч ⁇ за хуйня? У меня Смотри, смотри. Смотри. Оба! <свист> <свист> бля... А куда я тебя выкинул? А, все, сел. Вот. А как это мне кинуть? Я забыл. Мышкой-мышкой замахнить. Бля... <свист> <свист> а а что? Я, бля... Ой, бля, ты меня... Бля, ты, ты меня вообще в другой мир отправил. Ну, Ч ⁇ за пятерочка бой? Мы защитники пятерочки. Мы защитники, да. На, сок хочешь? Да блять, в смысле хочешь? К... Купить-то надо, ёпта, блять. Что за просто так, что ли? Смотри, смотри, учи, смотри. Бросок этого Майкл Джордана. Опа! Балетная школа. Он, смотри, он, он, он, он указывает куда -то. Смотри, Вадим, он, он куда-то указывает. показывает на пидора. Бля, хары так бегать быстро. Просто валим, валим, валим, на гельке все. Найди меня. На бутылку пошел я. До сюда, чет. Ес! О, мэп гордо. О, да! Ничего себе, смотрел, он летает. Он летает. Ты че, и удал, чё, ли? Общаешь, что в реально жизни сейчас рил так летает. Надо бутылку подставить, подождите. Как посидел на бутылке? А он еще не сидел, бля, я еще не поставил, подар. На бутылке? Да-да-да, мы тебе тут бутылку с Да Да бля, почему эта хуйня не работает, блядь? Не, ну просто ощущения какие. Ну прям как у стримирши да? Прекрасно, как всегда. Я не знаю, кто такая стримерша Карина, но бутылка это просто чудесно. Ну да, следующий раз на пятилитровую. литровую Давай турнички, Роз! два, три, четыре, пять, все достаточно. Дряноты. О, серый. Здравствуйте. Это что расизм что ли, блядь, серый сразу? Что? шо за блин? То что у него нет члена и то что он не зеленый, значит что он серый. Слушай, у меня предложение. Передернешь, мелечек? какие Теперь тут в вот дергать будут вот и кролики иначе пошли с ежиками а че мы ну да, я из Чернобыля я тоже хочу быть бля, все грустные соники из Чернобыля че это за шлюха? ебать, ты каждой женщине если подходит к тебе, так и называй ты посмотри на них а, ну о, господи, бой, чуть-чуть. ты. Ты мне у меня <смех> Ну что, здравствуй. Ты, ты че, бадан? Бля, он, он. Где зеркало? Еба. Оба! Зеркало. А... Бля, смотри, какой качок. <смех> <смех> как... <смех> <смех> как, тебе... <смех> <смех> как тебе я? Как тебе я? Бля, подожди, он, он ебаленький охуенный делает. <смех> Сколько рублей в час? Ну смотри, он десственник. Иди, помоги ему. Бля, как, а как мне хорошо? Сейчас давай я сам все сделаю. Он сейчас сам все сделает. Подожди, просто лежи. Под, надо, надо лицо подходящее выбрать, подожди. во во во Подходящее лицо. Не, ну не отворачивайся. Не надо. Блядь. Погнали, блядь.